давайте продолжим знакомство с векторами и сейчас будем изучать действия с векторами какие же это основные действия Первое действие – это сложение двух векторов, сложение векторов А и В. А Второе действие – вычитание векторов. А и B. Третье действие, которое нам понадобится это умножение вектора на число. То есть число k умножаем на вектор А. Четвертое действие скалярное. умножение векторов а пятое действие векторное умножение а и Б. Шестое. Разложение вектора по осям. То есть нам дан какой-то вектор А и какая-то ось ОМ, например. Седьмое. Проецирование вектора на ось. Вектор А нам дан. И опять какая-то ось ОМ. Прежде чем отправиться дальше, сразу обращу внимание. На то, как обозначаются эти операции и, как... а, и что получается в результате. Итак, сложение векторов А и В будет обозначаться очень просто. Как и сложение чисел А плюс В. В результате этой операции получится геометрическая фигура. Тоже вектор С. Итак, в результате получается геометрическая фигура. Вычитание операции все так же элементарно. А минус b. В результате опять получается. Геометрическая фигура тоже вектор. Умножение К умножить на А очень часто без точки обозначается. То есть просто КА. В результате мы опять получим вектор. То есть опять получим геометрическую. Фигуру. Скалярное произведение векторов. Оно обозначается многими способами. Я ниже дам несколько. Но одним из основных является вот такой способ. Точка между векторами-множителями. Между первым и вторым множителями. В результате получится уже некое число k. То есть получается скаляр. Я буду употреблять этот латинский термин. Поэтому, кстати говоря, и называется скалярное произведение. Векторное произведение векторов А и Б. Здесь между двумя множителями ставится знак в виде наклонного креста А и Б. Результатом операции является опять вектор. То есть опять геометрическая фигура. Разложение вектора на ось ОМ. Давайте мы обозначим его вот таким образом. Обозначение вектора и подстрочным индексом название оси. Значок показывает стрелки, что это вектор получается. Правильно, значит мы опять получаем геометрическую фигуру, когда раскладываем вектор по осям. Ну, а, наконец, проекция вектора на ось. То есть, что мы получаем в результате проецирования? В результате получаем, обратите внимание, очень похожее обозначение, но без стрелки. То есть, мы получаем в данном случае опять число. Проекция вектора на ось – это число. Вот эти два понятия, то есть, составляющая вектора по оси и проекция вектора на ось, они, тесно связаны друг с другом, но... Повторюсь, хотя бы тем, что это геометрическая фигура, а это число. Итак, вот 7 действий с векторами. Вот как они обозначаются. И в результате получаются, обратите внимание, в 5 случаях вектора, в 2 случаях получаются числа. Ну да, покажу еще несколько часто употребляемых способов обозначать скалярное и векторное умножение векторов. Очень часто скалярное произведение векторов обозначается не только так, как я показал, точкой между множителями, но и просто двумя векторами подряд, без точки. И часто еще употребляется... вектора в круглых скобках в запятой или без запятой просто АВ это скалярное произведение векторов любой способ употребим векторное произведение векторов часто обозначается вот такими прямоугольными скобками то есть два вектора ставятся в прямоугольные скобки с запятой между ними или без запятой два вектора подряд аб это векторное произведение ну что ж в следующем фрагменте мы начнем Изучать действия с векторами со сложения векторов.